Но сейчас мы придем к очень важному познанию, что вам надо знать, сколько нам их нужно. Сейчас вы увидите таблицу, таблицу которую я от одного академика заполучила. Аграрно-пищевая организация Америки подписала ее. Всемирная организация охраны здоровья, которая вообще самое главное, И Университет ООН. Это общее знание пищевой ценности белка, и вы увидите эту таблицу. Давайте всмотритесь в нее. Вы это нигде не найдете. Она вообще-то секретная. Возрастная группа. Пойдем, взрослые. Мужчины грамм на, на 10 килограмм телесного веса 0,75 грамм. Только вы нуждаетесь в белке в день. Женщины тоже 0,75 и только в период беременности мы добавим 6, кормление 17,5, а та, старше 6 месяцев 13 иной. Что мы получаем? Сколько вы можете есть белковой пищи? Мужчина среднего веса только 65-70 грамм. А сколько вы поедаете? 10 раз больше. Женщина среднего веса 40-45, максимум 60-70 грамм максимум В среднем необходимость 50-55, максимум 70-80. И даже у беременной и кормящей оно не переходит 75-80 грамм. В чем здесь проблема? У нас три большой группы – белки, углеводы и жиры. Организм складирует все, он не может все выбросить. И организм складирует, может складировать жир и углеводы, но он не может складировать белки. А вы едите белки много-много. Африканцы едят в 6 раз больше вот этого максимума. И у них много меньше всех этих дегенеративных заболеваний. А что мы говорим об остальных? Об Европе, об Америке, Австралии, Новой Зеландии. Белок создан так, потому что в его в системе азот. Организм не может азот складировать. Ему надо его переменить. Либо в жиры, либо в углеводы. Схему переменить. Что надо сделать? А вы едите белки. Сметана, яйца, мясо. Что вы там еще едите? Сыры. Сыр. Что еще? Молоко. Молоко. Сметана, творог. Это все белок. Но плюс это еще животный белок. А животный белок, он еще, там вторая проблема, сейчас мы придем, в его системе S, сульфур, то есть, как это, по сера. сера. Организм не может это оставить в себе, он должен его вытолкнуть. Для того, чтобы вытолкнуть азот, он создает аммиак. Аммиак, если вы были когда-то в химической лаборатории, это жгучее, очень ядовитое вещество. И это проходит ваш кишечник, всю ваш, ваш метаболизм. Потому что организм, вы едите, едите, белки, белки, белки, и вам вкусно все с утра до вечера. И надо аммиак, теперь он жжет. Он может сожечь всю. А здесь микрофлора ваша, она, там нету кислорода. Она аэробная. И если там много аммиака проходит, начинается рак. Вот и причина больших дегенеративных заболеваний. Аммиак – это когда еще любой белок, в том числе и растительный, если вы его переупотребляете, я дам вам схему, соевый белок единственный, а потом объясню, его можно употреблять 90 грамм, можно больше. И что он делает, я вам тоже покажу. Для того, чтобы вытолкнуть азот, когда создается аммиак, Значит, моча или мочевой фермент выходит. Но это одна из причин ваших дегенеративных заболеваний. Такой в большом плане. Настолько важный белок. Почему наука и почему врачи вам говорят, идете на прием, нельзя быть вегетарианцем? Потому это проблема полных и неполных белки. Но здесь огромное незнание. Что это такое, я постараюсь тоже объяснить. Существуют незаменимые аминокислоты. Здесь в целый перечень. Незаменимые. Незаменимые вы должны получать с пищей. Надо знать откуда. Заменимые – это значит, если вам, например, глицин нужен, у вас нехватка его, организм может его сделать из другой аминокислоты. Вот и все. Ученые знают, что в животном в белке, Существуют все незаменимые аминокислоты, а в растительном не все, и поэтому они говорят, поскольку они неполные, надо есть только мясо. Нельзя есть растительную пищу. Пойдем сейчас к этому графику и посмотрим, правда ли это. Композиция незаменимых аминокислот, я взяла аргинин. Если вы сумеете создать себе такую диету, где много аргенина. Вы можете создать себе новые сосуды починить все те которые диабетом разрушены и можете создать очень сильную сердечно-сосудистую систему вырезка мясная здесь значит миллиграмм на 100 грамм порции вырезка мясная 1045 видите да курица 1302 а пойдем теперь к растительный мир миндаль Смотрите цифру. Практически два раза больше. 2729. Бразильские орехи, пойдем. 2247. Не знают это люди. Индийские орехи, кешью. 2098. Теперь кокос. Кокосовые орехи, много из нашей производства здоровой пищи основывается как раз на кокосовых жирах. 2899. Три раза больше. Лесные орехи – 2171, пеканские орехи – 1185, грецкие орехи – 2287. И теперь чемпион – тыквенные семена. У мужчин не будет проблем, если они будут это употреблять. С их предстательной железой. 4810. Хорошие аминокислоты. Теперь, что еще с родительными белками? Но тут семена кунжута еще и семена подсолнуха. Из растительного белка организм, там может быть даже меньше, скажем, там меньше аминокислот. Но оттуда организм их легче получает, потому что там меньше кислоты. И в кровь идет больше количества и легче его добывать. Это тоже надо учесть.